Я хотела бы пригласить на сцену нашего прекрасного спикера, российского астронома-популяризатора науки, доктора физико-математических наук, заведующего отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессора Российской Академии наук Дмитрия Либер. Дмитрий Либер. Спасибо, что приехали к нам в Казань. Сегодня прочитают замечательную лекцию на тему опасен ли космос. Я вас прошу внимательно слушать, да, и у вас будет уникальная возможность задать все свои вопросы. Дмитрий Зиковинович, вам слово. Спасибо. Спасибо. Ну, будет лекция или нет, замечательный. Это покажет время. Итак, опасен ли космос? От чего вообще возникает такой вопрос? На самом деле у нас э, вообще представление о космосе, о мироздании, оно такое не очень, э, может быть, хорошее, развитое в обществе. И отчасти это, наверное, связано с тем, что у нас астрономия как предмет э, школьный то появляется, то исчезает, в каком-то таком мигающем э, порядке находится. И нет даже в среде астрономов э, какого-то единого мнения относительно того, нужна астрономия в школе или астрономия в школе не нужна. Но э, потом э, однажды наступает начало марта э, 2023 года, когда вот это вот непрерывное движение планет, непрерывное изменение их взаимных положений привело к тому, что э, на земном небе Венера и Юпитер оказались рядом друг с другом. Это совершенно рядовое, совершенно обыденное астрономическое явление. Они случаются, э, не сказать, чтобы очень часто, но и не очень редко. Но как-то вот для людей оказалось это событие несколько неожиданным и даже пугающим. Конечно, для тех регионов России, где было ясное небо, я не знаю, как с этим было в Казани, но в Екатеринбурге люди смотрели на странные светящиеся точки в небе, пугались этого, пугались этих явлений в Санкт-Петербурге, и пошли даже слухи, что это было какое-то вторжение на территорию России и сработало ПВО, и светящимся объектам было дано указание немедленно покинуть российскую территорию, которую они не выполнили. И вы знаете, что интересно, вот когда объясняешь людям и говоришь, это Венера и Юпитер, это не два светящихся огня, это не какой-то приближающийся объект, люди не верят. Они говорят, знаем, вы сейчас будете нас успокаивать, что это Венера с Юпитером. Больше того люди начинают бояться и каких-то более обыденных явлений, то есть Луна начинает людей пугать, вот тоже была заметка в Комсомольской правде осенью прошлого года о появлении в небе над Екатеринбургом каких-то вот таких странных объектов, хотя это просто Луна и инверсионные следы от двух самолетов. В общем, в какой-то степени мы возвращаемся в славные времена Средневековья, когда люди боялись вообще всего, что они видели на небе. Комет, метеорных дождей падающих с неба камней, естественно, затмений лунных и солнечных. С одной стороны, это кажется ерундой, с другой стороны, возникает вопрос, а вот в принципе на небе есть что-то такое, чего нам действительно стоит бояться. И вот я сегодня постараюсь об этом поговорить. Я в основном сосредоточусь на наших внутренних солнечно-системских проблемах. Но если время останется, немножечко еще скажу, о том, что может или не может грозить нам извне Солнечной системы. И начну я с самой животрепещущей, самой расконченной темы. Это тема астероидно-кометной опасности. До поры до времени все небесные явления воспринимались в основном как либо явления атмосферные, либо как какие-то знаки мистические, которые не подлежат научному изучению. Но наступил XVIII век. И э, среди прочих многочисленных открытий, которые было, были сделаны в это время, э, было открытие того, что кометы, вот такие вот хвостатые объекты, которые время от времени появляются на небе, это не какие-то мистические предзнаменования, не светящиеся облака, а это такие же члены Солнечной системы, как и планеты. Правда, вращаются они по немножко другим орбитам, по орбитам сильно вытянутым, но э, во всем остальном это такие же вращающиеся вокруг Солнца тела. И вот, э, Первое предсказанное появление кометы, предсказанное при помощи законов небесной механики, случилось в 1758 году, а уже в 1773 году комета стала причиной паники. По совершенно, общем-то, обыденному и привычному для нас сценарию было некое событие, пока оно дошло до средств массовой информации, оно присло, обросло всякими кровавыми подробностями. Жозеф Лаланд сделал доклад в Харической Академии о принципиальной возможности столкновения Земли с кометой. Земля вращается вокруг Солнца, комета вращается вокруг Солнца, почему не предположить, что где-то вот может иногда случиться такое несчастное э, совпадение, что их траектории сойдутся. Но пока это сообщение дошло до прессы, оно уже превратилось в твердое утверждение э, о том, что 20 мая 1773 года Земля столкнется с кометой и существовать перестанет. Лалагу пришлось даже делать опровержение. Но здесь э, была еще важная особенность того времени. Э, вот Мы сейчас знаем, что кометы на самом деле это такие маленькие булыжнички размером несколько километров, которые сохранили э, достаточно большое количество льда в своем составе. И вот когда этот булыжничек подлетает к Солнцу, он нагревается, начинает испаряться, и у него вырастает вот такая вот большая голова, вырастает хвост. Но это на самом деле очень разреженное вещество. Голова кометы может быть очень большой, она может быть больше Солнца, но это вещество очень низкой плотности. А в XVIII веке предполагалось, что это вот и есть твердое тело кометы. И, конечно, столкновение с таким телом казалось штукой крайне опасной не просто для существования жизни на Земле, а для существования самой Земли как цельного планетного тела. Но кометы... Вот из-за того, что кометы привлекли к себе такое большое внимание, их очень активно изучали, и в конце концов стало ясно, что это далеко не такое пугающее тело. И к концу 19 века уже высказывались мысли о том, что у комет твердого тела может не быть вообще. Это просто летают вот такие пылевые облака, на которые, в принципе, не стоит с этой точки зрения обращать внимание. Но возникла другая угроза. Начиная с 1801 года в космосе начали обнаруживаться другие тела. Не некометные природы, эти тела получили название астероидов, потому что они все очень маленькие, и даже в мощный телескоп выглядят как звездочки. Астероид звездоподобный. Большая часть астероидов обращается вокруг Солнца по орбитам, между орбитами Марса и Юпитера, то есть достаточно далеко от нас. Но, кстати, дальше я буду часто использовать такую единицу измерения длины, одна астрономическая единица астрономические единицы – это среднее расстояние от э, Земли до Солнца. А, так вот, астероиды вращаются за Марсом, вроде бы как оттуда они нам ничем угрожать не могут, но в 1898 году был открыт астероид Эрос, который э, вращается существенно ближе к Солнцу, чем основная масса астероидов, и к Земле может подходить уже на небольшое расстояние. А, в 1908 году Произошла Тунгусская катастрофа, которая просто наглядно продемонстрировала, что с неба может что-то прилетать. И э, падение это оказывается достаточно катастрофическим. И великая удача, что э, Тунгусское тело взорвалось с неба какой-то населенной местностью. И э, тогда же, э, в конце 19-го, начале 20 веков, была э, надежно установлена ударная природа Аризонского кратера. До этого еще были какие-то колебания, что, может быть, это карстовая воронка, или, может быть, это э, какой-то древний вулкан, но вот, э, к началу 20 века было уже э, точно понятно, что это что-то упало на Землю, и, э, судя по размеру кратера, это падение тоже было достаточно заметным событием. А, ну, дальше вот еще несколько век. А, в 1932 году был открыт астероид Аполлон, орбита которого пересекает орбиту Земли, то есть он не просто приближается к Земле, он пересекает ее орбиту. В 1937 году мимо Земли пролетел на очень небольшом расстоянии эстероид Гермес, на расстоянии 750 тысяч километров. В середине 20 века была уже окончательно решена проблема происхождения лунных кратеров. Тоже до этого времени высказывались положение, что это э, траферы, имеющие вулканическую природу. И вот если взять знаменитый учебник Воронцова Гельеминова, школьный издание где-то середины 20 века, то он там гранит всех сторонников метеоритной гипотезы и говорит, что это, конечно же, вулканы. Но вот э, уже во второй половине 20 века стало ясно, что и вот эти шрамы на Луне, это тоже э, следы очень мощной метеоритной бомбардировки. И в целом стало ясно, что есть некая опасность, есть некая угроза. Мы должны э, заниматься исследованием этой угрозы и, может быть, должны каким-то образом к ней готовиться. Э, первая программа, целенаправленная программа поиска астероидов, сближающихся с Землей, э, выполнялась в 1973 году в Паламарской обсерватории США. Ну вот, юбилейный год у нас сейчас, 50 лет этой программы. Уже я использовал термин «астероиды, сближающиеся с Землей». Что мы понимаем э, под этим термином? На самом деле, корректно они должны э, называться астероиды, способные сближаться с Землей, потому что, э, ну, как я скажу немножко дальше, далеко не все эти астероиды в принципе с Землей сближаются. Они могут сближаться с Землей, потому что орбита такого астероида находится недалеко от орбиты Земли. И есть вот такое понятие – расстояние до орбиты Земли. Это означает, что ну, вот в случае астероида Эроса, о котором я уже говорил, это вот его фотография, он исследовался при помощи космического аппарата, от орбиты Эроса до орбиты Земли расстояние 15 сотых астрономической единицы. Это значит, что если когда-то вот такое произойдет совпадение, что в этой точке, в точке максимального сближения орбиты. Земля и Эрос окажутся одновременно, между ними будет вот такое вот небольшое расстояние. Так вот, астероиды, способные сближаться с Землей, или для краткости астероиды, сближающиеся с Землей, это астероиды, которые подходят к Солнцу ближе, чем на 1,3 астрономической единицы, и, соответственно, к Земле могут подходить ближе, чем десятых астрономической единицы. Это примерно 50 миллионов километров. Астероиды, сближающиеся с Землей, это не опасные тела, потому что 50 миллионов километров – это гигантское расстояние. Но это тела, за которыми надо присматривать. А другая группа, уже более интересная, это астероиды потенциально опасные. Это астероиды, находящиеся на орбитах, которые от орбиты Земли отстоят меньше, чем на 0,05 астрономической единицы, это 7,5 миллионов километров, и дополнительно на эти астероиды накладывается ограничение, их размер должен быть больше 140 метров. Почему сотых астрономической единицы, почему 7,5 миллионов километров, вот такое предельное расстояние, потому что это примерная ошибка расчета орбит на какое-то ближайшее время. И если мы увидели астероид, который проходит мимо Земли по нашим теперешним расчетам, на расстоянии 50-х астрономической единицы, это означает, что из-за ошибки э, мы не можем исключить столкновения. Почему ограничение на размер 140 метров? Потому что это астероид, столкновение с которым грозит нам региональная катастрофа. Мы не можем отслеживать все камни, которые летают в Солнечной системе. Мы должны себя как-то ограничить и э, искать только более-менее опасные камни. Вот принято такое ограничение 140 метров. Из потенциально опасных астероидов самый большой э, – это 5-километровый астероид Флоренс. Э, расстояние до орбиты Земли от орбиты этого астероида – 0,04 астрономической единицы. Это его изображение, которое получено при помощи радара, и вот у него еще пара спутников есть. Э, естественно, э, наличие такой опасности приводит к тому, что э, у нас э, работают постоянно работают поисковые программы, мы не можем оставить это дело без внимания. И время от времени к нам прилетает оттуда что-то, что нам напоминает о том, что такая опасность существует. Два основных сейчас работающих обзорных телескопа это проекты Катарина и Панстарс. Это специализированные телескопы. Это телескопы с большими, более-менее зеркалами, чтобы собирать как можно больше света, с большим полем зрения, чтобы можно было эффективно просматривать все небо. Ну естественно, очень, очень мощные камеры. Перспективный проект, который в ближайшее время должен войти в строй, еще один такой же обзорный телескоп, но это уже серьезный телескоп с гигантским объективом 8 метров 40 сантиметров, с гигантским полем зрения, с гигантской камерой, который существенно повысит наши возможности по поиску околоземных объектов, если, конечно не помешают этому поиску спутники Илона Маска. Что мы на сегодняшний день знаем о наших окрестностях? Существует четыре группы астероидов, сближающихся с Землей, которые потенциально могут нам причинить какой-то ущерб. Атира, группа Атиры, это астероиды, орбиты которых целиком лежат внутри орбиты Земли. Амуры или группа Амура – это астероиды, орбиты которых целиком лежат вне орбиты Земли. Ну и Атоны и Аполлоны – это астероиды, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Атоны пересекают ее в самой далекой точке своей траектории, Аполлоны – самой далекой от Солнца, в самой близкой к Солнцу точке траектории. Вот эта статистика на вчерашний день, сегодня она уже тоже немножечко изменилась, но Значит, что мы имеем? Астероидов, сближающихся с Землей, известно на сегодняшний день около 32 тысяч. Из них э, 10 тысяч имеют размер больше 140 метров. Из них 2320, э, нет, из них 851 имеют размер больше 1 километра. 1 километр это уже серьезно. Это не региональная катастрофа, это уже неприятности э, для всей Земли. Опасных небесных тел, то есть тел, которые способны подлетать к Земле ближе, чем на 7,5 миллионов километров, 2320, из них километровых очень мало, всего 15 штук. Ну, конечно, 15 штук это мало, но нам хватит одного, если вдруг что-то прилетит. Но э, ни один из этих астероидов в обозримом будущем никакими опасностями Земле не угрожает, но мы, тем не менее, продолжаем за ними следить, и э, если вам интересно будет в какой-то момент обновить эту статистику, вот тут есть адрес сайта, где это можно посмотреть. Этот сайт играет э, злую шутку с нами, и, может быть, не злую шутку с нашими журналистами, э, потому что среди прочей информации… А, да, давайте еще про эту картиночку скажу… Тут очень важный момент, что э, э, вот само наличие опасного тела, оно, в общем, ни о чем еще не говорит. Э, мы должны знать, насколько часто происходит столкновение с такими телами, то есть насколько мы оперативно должны будем к этому готовиться. Вот такая картинка, э, которая описывает, насколько часто э, разного размера тела падают на Землю. Э, ну вот Челябинский метеорит – это примерно… Э, одно событие на несколько десятилетий. Тунгусский метеорит – это уже одно событие на несколько столетий, может быть, на тысячу лет. И это, в общем, делает проблему достаточно интересной, потому что мы говорим об опасности, которая может быть очень большой, но наступит очень не скоро, И фактически мы вот эти наши наблюдательные программы должны продумывать так, что они будут длиться не 10 лет, не 20, не 30 лет, они будут длиться столетия. То есть, мы, если мы реально хотим всегда быть в курсе приближающихся к нам опасных небесных тел, мы должны быть готовы к тому, что это работа на очень большое время. И чтобы характеризовать опасность известных астероидов, Примерно охарактеризовать используется так называемая туринская шкала. И здесь оценивается два параметра. Один параметр это опасность грозящего столкновения, то есть его эффект возможный. А второй параметр вероятность столкновения. То есть событие не считается опасным, даже если при его реализации произойдет очень большая катастрофа, но вероятность этой реализации крайне мала. Вот. ну и здесь, в общем, как обычно, четыре уровня опасности: зеленый, желтый, оранжевый, и красный. Зеленый – это, в общем, обычный уровень опасности. Такие астероиды появляются время от времени. Один пример я дальше потом приведу. Желтый – это астероид, который заслуживает бдительного внимания астрономов. Ну и оранжевый и красный. А оранжевый – это высокая вероятность столкновения. красный – это означает, что в общем, все очень плохо. За всю историю наблюдения астероидов вот за последние 50 лет один раз на короткое время один астероид получил четверку по туринской шкале. Единичку получают часто астероиды, но вот четверка была только один раз, ничего другого не было. Но это, в общем, понятно. Если бы была десятка, мы бы тут с вами сейчас не сидели. Так вот, о предсказаниях. На этом сайте есть еще вот такая табличка по этому адресу ⁇ Предсказания тесных сдвижений с астероидами ⁇ Вот это на текущие дни. Вот у нас сегодня 28 апреля, смотрите, какая куча астероидов мимо нас сегодня пролетит. Время от времени в эту табличку заглядывают наши журналисты. И каким-то случайным образом выбирают из нее э, отдельные строчки, и появляются вот такие вот новости. Э, я пытался найти какую-то логику, они не выбирают самый крупный, они не выбирают тот, который прилетит ближе всего. То есть такое ощущение, что просто вот с закрытыми глазами ткнули и написали новостную заметку. Э, вот вы, э, когда видите такие сообщения, они, к сожалению, появляются довольно часто, вы имеете в виду, что можно пойти вот в эту табличку и посмотреть, как на самом деле обстоят дела. Да, и вот эта вот любимая формулировка «в опасной близости». Опасная близость сближения с астероидом – это когда он упал. Когда он пролетел мимо, в миллионе километров, в тысячи километров, это абсолютно никакой опасности не представляет, но если не считать гипотетическую опасность, что он посшивает нам спутники. Астероиды все слишком малы по сравнению с Землей, чтобы причинить ей какой-то вред, помимо того случая, когда они на нее падают. Вот э, почему-то не всегда это понятно, но я привожу всегда такой пример. Вот, э, в метре от вас проехал КАМАЗ, груженный щедонкой. Вот это опасное сближение или нет? Ну, в общем, нет. Желательно, чтобы с ними не столкнуться, а так, пускай едет. А... Иногда такое может все-таки реализоваться. Несмотря на все мои э, шутки, 15 февраля 2013 года произошло такое замечательное событие. Э, природа напомнила нам о том, что эта опасность, в общем-то, не гипотетическая. Это было такое забавное совпадение. Я 15 февраля 2013 года ехал утром на поезде в Нижний Новгород читать там лекцию про метеориты. И у меня был вот такой анонс для этой лекции, но в результате я просто непрерывно весь день давал интервью. Это было довольно печально. Так вот, Челябинский метеорит, его пришествие в Челябинске отмечалось достаточно бурно, потому что для Челябинска это теперь бренд. И коллеги из Челябинска жаловались до этого, что приезжаешь куда-то на зарубежную конференцию и даже не пытаешься говорить «я из Челябинска». Говоришь, я из Москвы, потому что это единственный город, который там знает. А после 15 февраля уже гордо они говорили, я из Челябинска, и им говорили. М -м -м". А, так вот, что было особенного в Челябинском метеорите? В Челябинском метеорите интересно то, что он, в общем, не наделал никаких особых бед. И весь ущерб, который был с ним связан, это битое стекла. В основном. Ну там стены какие-то падали, но. Это, может быть, говорить больше о состоянии стен. А, а так, в основном, гитлые стекла. И а, оценки показывают, что речь идет о довольно небольшом теле с размерами порядка 20 метров до того момента, когда он начал разрушаться в атмосфере. А, так вот, первый вопрос после падения метеорита был, а куда смотрели астрономы? Почему значит, вдруг такая штука к нам подлетает, и никто ни одним словом не предупредил. Так вот, Челябинский метеорит, во-первых, не имеет вот этого критического размера, не имел размеров 140 метров. То есть даже сейчас, даже после Челябинска, нет наблюдательных программ, которые были бы нацелены на поиски вот таких тел, потому что при всех драматических последствиях этого события оно не считается заслуживающим очень серьезного внимания. А Во-вторых, челябинский метеорит пришел со светлой стороны неба. Такие тела в принципе можно отслеживать только из космоса, глядя на Землю сбоку, а это совершенно другой ценник. И, конечно, при оценке опасности приходится учитывать и этот фактор тоже. Так что челябинский метеорит прилетел, он не наделал больших бед, но мы должны понимать, что это событие будет повторяться. Я в каком-то интервью сказал эту фразу, заметка вышла с заголовком «Астанон предсказал падение Челябинского метеорита». Я как опытный предсказатель предсказываю прошлое. Совсем недавняя история, это уже 2023 год. Астероид 2023-DW был открыт в феврале 2023 года и получил единичку по Туринской шкале с довольно большой вероятностью столкновения. Ну, большая – это вот 1 к 830. Вот это считается большая вероятность. 14 февраля 2046 года. Поскольку орбита была очень плохо его известна к этому времени, примерное место падения оно предсказывалось вот такой вот с колоссальной погрешностью. То есть, вот где-то вот от Индонезии до восточного побережья Штатов. Астероид не очень большой, порядка 50 метров. То есть, это событие масштаба Тунгусского. Но журналисты тоже не могут на это спокойно смотреть. И они решили, что вот эти вот точки – это вся территория, которая будет поражена астероидом. И вот одновременно Вашингтон и Лос-Анджелес будут разрушены. Это страшно себе представить, какое должно быть тело чтобы разрушить одновременно Вашингтон и Лос-Анджелес. Ну и вот здесь интересно посмотреть, как развивалась э, история наблюдений этого астероида. Э, вот дуга наблюдений – это тот участок траектории астероида, который мы успели измерить. Сначала дуга короткая, но потом астероид летит, мы получаем новые новые наблюдения, дуга удлиняется, параметры орбиты уточняются. И вот видно, как э, менялась вероятность, предсказываемая вероятность столкновения по мере того, как накапливались э, данные наблюдений. Сначала она росла и дошла до одного шанса из 360. Это так и должно быть. Она не должна сначала расти, но потом она резко пошла вниз. И э, начиная с 20 марта из списка опасных астероидов этот объект был исключен. И это происходит э, всегда, когда... Изначально объекту присваивается не нулевой уровень по э, Туринской шкале астероидной опасности. То есть тоже нужно понимать, что даже если изначально мы э, получаем какой-то уровень опасности, он связан с тем, что мы плохо знаем орбиту. Орбиту пересчитали, и все оказалось хорошо. Но тем не менее, вот допустим, однажды э, такого счастья уже не случится. Наблюдали-наблюдали, а вероятность не уменьшилась. Нам действительно грозит столкновение. Вообще, зачем мы делаем вот эти все обзорные проекты? Мы делаем их для того, чтобы такие случаи мы обнаружили сильно заранее. Мы же умеем орбиту астероидов считать вперед, и мы можем предсказать столкновение, которое произойдет. Вот там был, например, 1946 год. То есть у нас будет, мы на это надеемся, когда мы зафиксируем вот такое несчастное сочетание обстоятельств, что столкновение все-таки будет, мы о нем узнаем заранее. И мы можем надеяться на то, что мы э, успеем что-то сделать. И тут тоже важно понимать, что нам не надо предпринимать какие-то жуткие шаги. Э, Брюс Уиллиса отправляется с или бомбами. Э, нет, нам нужно немножечко астероид сдвинуть в сторону. И вот это вот небольшое его э, смещение приведет к тому, что через много-много оборотов он пролетит мимо Земли. И в прошлом году был проведен впервые эксперимент по изменению орбиты астероида. Для этого была выбрана пара астероидов Дидим и Диморф. Дидим – это большой астероид, 765 метров поперечника, а Диморф – это его спутник. Он вращается на расстоянии примерно километра, чуть больше километра от Дидима, и его размер 150 метров. Эта парочка – это опасный потенциально опасный астероид расстояние 2 орбиты Земли, четыре сотых астрономической единицы. К нему полетел космический аппарат DART с единственной задачей ударить по диморфу и посмотреть, как этот удар изменит его орбиту, обращение его вокруг Дегима. Это такая простая задача, когда у вас есть маленькая орбита, вам проще отслеживать изменения в этой орбите. И вот был произведен удар по диморфу. Вот это вот э, один из э, снимков, сделанный незадолго до соударения. Это снимок, который был сделан непосредственно перед соударением. Э, вот видите, такая рыхлая, э, состоящая из многочисленных камушек поверхности астероида И э, произошел удар. Э, 680-килограммовый ударник на, на скорости 6 км в секунду ударил по диморфу. Чуть-чуть они промахнулись, не попали в центр, попали 25 метров от центра астероида. Период уменьшился э, на 33 минуты с 11 часов 55 минут до 11 часов 22 минут. Это оказалось даже больше, чем ожидали от э, такого солдарения, потому что э, выброшенное вещество выброшенное ударение, оно тоже добавило своей движущей силы и еще сильнее в результате орбита диморфа изменилась. С одной стороны, испытания удачные, но с другой стороны, конечно, тут есть и о чем задуматься, потому что предсказать корректно изменение периода не удалось. То есть эффект оказался, да, он оказался больше, чем ожидали, но это такая ситуация, когда больше не значит лучше. Потому что вы можете, некорректно изменив орбиту астероида, направить его на более опасную траекторию, чем на безопасную. Так что тут, конечно, есть еще над чем работать, но и наблюдательные программы продолжаются, и в ближайшее время мы будем знать все астероиды, сближающиеся с Землей, размером больше 140 метров, и мы открываем новые объекты, у нас появляются более совершенные, более чувствительные телескопы, но никаких опасностей, грозящих нам с этой стороны, мы пока не замечаем. И поэтому я смело перехожу ко второй группе опасностей. Это солнечная активность. Солнце... Центральный объект Солнечной системы – это основной источник тепла, основной источник, можно даже сказать, энергии. И, конечно, то, что происходит на Солнце, нас, нас начинает касаться во все большей и большей степени. А здесь я тоже не могу не обойти внимание усилия средств массовой информации. 13 августа 2002 года в такой газетке Weekly World News появилась заметка, о том, что через 6 лет и даже меньше Солнца взорвется. Со ссылкой на нидерландского астрофизика Пирса Андермейера, работающего в Европейском космическом агентстве, тут указано, что Солнце разогревается, становится все более горячим, и через 6 лет не сможет оно уже больше удерживать себя в рамках и взорвется. И мы все умрем. Газета Weekly World News это газета фейковых новостей. Но это не для всех оказалось очевидным. Новость это многократно перепечатывали. Все время Солнце через 6 лет должно было взорваться. Потом это как-то утихло. Но оказывается, не до конца. Вот я нашел совсем недавно, видите, это октябрь 2021 года, опять заметка о том, что Солнце взорвется. Опять ссылка на вымышленного астрофизика Пирса Вандермеера. Загадка большая состоит в том, что это, в общем, журнал о красоте. И опубликована вот эта заметка в разделе «Макияж». То есть вот солнце, оно так немытьем, так катанием крадется в нашу жизнь. Ну а на самом-то деле что? На самом деле, грозит нам что-нибудь или нет? А, уже очень давно люди заметили, что иногда на солнце появляются черные отметины. Конечно, их не видно, когда Солнце находится в чистом небе, но вот здесь есть кусочек из Никоновской летописи 14 век, где в принципе объясняется, почему почему можно эти пятна видеть. Дороже же лето были на небесе, солнце и кровь, красная, и по нём места черный. Ингла стоял с поллета, изной и жары бях, вилицы, лицы и, и болото, и земля горяше. Пожары и дым позволяют нам Солнце видеть э, существенно менее ярким, чем э, в обычном его состоянии. И вот когда есть сочетание жары э, и, можно и пожаров, и дыма, можно смотреть на Солнце и наблюдать на нем вот эти вот черные отметины. Э, еще в такое сравнение, в наших есть арки гвозди. Э, вероятно, первую, первую зарисовку солнечных пятен оставил в XII веке Иоанн Бускарский, но наблюдали их и до этого. Сейчас, конечно, все стало значительно проще. Сейчас мы солнечные пятна наблюдаем при помощи даже простеньких телескопов или можно в интернете найти изображение. Вот этот вчерашний снимок Солнца, который был сделан космической обсерваторией Solar Dynamics Observatory, И вот замечательные такие пятна там сейчас есть на солнышке. Вот видно, какую они имеют структуру. Черное ядрышко и окружающие его полутий. И э, вот эти пятна на многие э, десятилетия, даже столетия стали маркером того, что мы называем сейчас солнечной активностью. Но э, сами по себе пятна э, никакой опасности для землян э, не несут. Это просто вот такой значок. Присматривайте за солнцем повнимательнее. Интересно то, что мы точно знаем дату, в которую это стало ясно. Это 1 сентября 1859 года, когда английский астроном Келлингтон привычно проводил наблюдения солнечных пятен, фотографировать пятна тогда еще не научились, поэтому он их зарисовывал. Вот это вот его рисунок, и в какой-то момент он обнаружил, что на фоне темного солнечного пятна появились две очень яркие точки, яркие на фоне солнечного диска. То есть это было какое-то изумительно яркое свечение. Он удивленно на него посмотрел, потом побежал поискать кого-нибудь еще вот преимущество фотографии, да? сфотографировал, потом всем показываешь, пока нет фотографии можешь только рассказывать. Вот он пока бегал одну-две минуты, вернулся уже ничего не было. То есть эти огонечки вот они так пару-тройку минут просверкали и погасли. Прошло 18 часов. И по всем Соединенным Штатам сошли с ума телеграфные аппараты. Там особенно развита была телеграфная связь в это время. И вот были совершенно всякие жуткие истории. Загоралась лента в телеграфных аппаратах. Операторы отсоединяли их от питания. Аппараты продолжали работать. Произошла сильнейшая магнитная буря. Вот это внизу запись с магнитометра. В то время уже существовали магнитометры, уже было известно, что у Земли есть магнитное поле. И вот 2 сентября кривая магнитометра уходит резко вверх, и не хватило шкалы. Мы не знаем, какой мощностью была эта буря, потому что измерительные приборы зашкалило. Наблюдались полярные сияния на Кубе. В общем, произошло какое-то очень совершенно исключительное событие. И стало ясно, что на Солнце может происходить что-то, что весьма заметно отражается на нашей земной жизни. Это связано с тем, что на поверхности Солнца, ну, не только на поверхности Солнца, во всем Солнце есть магнитные поля, на поверхности Солнца местами эти поля достаточно оказываются сильными. Движение плазмы их всякими замысловатыми способами закручивают, магнитная энергия накапливается а потом каким-то образом высвобождается в виде взрыва, например, производя э, солнечную вспышку. В солнечных вспышках максимальная энергия излучается в коротковолновых диапазонах, в ультрафиолетовом диапазоне, в рентгеновском диапазоне. И то, что Керингтон видел вспышку в видимом диапазоне, означает, что в ультрафиолетовом она была просто какая-то совершенно жутко яркая. И, э, может быть, на счастье нам, но таких мощных вспышек больше мы с тех пор особо не видели. Для того, чтобы дать некое понимание об энергетике этих событий. Вот существует такая единица измерения энергии джоуль. Вот если взять обычную лампочку накаливания, мощную лампочку накаливания, 100 ваттную, вот она за секунду выделяет энергию 100 джоулей. Царь-бомба, взорванная на новой земле, это примерно 10 в 17 степени джоулей. 10 в 17 степени – это единицы с 17 нулями. За год человечество потребляет примерно 10 в 22 степени джоулей. Мощная солнечная вспышка за несколько минут выделяет энергию 10 в 25 степени джоулей. То есть одна солнечная вспышка, ну, правда, мощная солнечная вспышка, выделяет в тысячу раз больше энергии, чем человечество потребляет за год. То есть солнечная вспышка – это неимоверно энергетическое событие по сравнению с нашей земной энергетикой. Но на Солнце солнечные вспышки – это не очень значимые события, потому что в целом Солнце за одну секунду выделяет 4 на 10 в 26 степени Джонли. То есть солнечные вспышки для Солнца – это просто какие-то искорки, которые мелькают на его поверхности. Но для нас это, конечно, очень серьезно. Еще одно проявление солнечной активности, которое уже э, потребовало более современного оборудования, для того, чтобы его можно было обнаружить, это корональные выбросы массы. А, вот это видео снято при помощи космической солнечной обсерватории СОХО. Ну и вот видно, да, то есть Солнце в какой-то момент выбрасывает довольно значительное количество вещества, тоже раскаленная плазма э, со скоростями тысячи километров в секунду, и э, вот это явление э, еще сильнее может сказываться на э, нашей земной жизни. Почему? Потому что вот этот мощный поток заряженных частиц летит от Солнца. Конечно, это все работает только если он попал в Землю, что тоже не самое вероятное событие. Но вот если он попал в Землю, он натыкается на земное магнитное поле, и магнитное поле начинает откликаться на этот удар начинает болтыхаться, вот это явление называется магнитное буря. А что такое магнитная буря? Магнитное буря – это переменное магнитное поле. А переменное магнитное поле порождает электрический ток, как мы знаем из школьного курса физики, порождает его там, где его быть не должно. Существует и более приятное проявление взаимодействия магнитосферы Земли с корональными выбросами массы. Вот этот снимок сделан в это воскресенье. В нашей обсерватории под Звенигоровой. Мы проводили дни открытых дверей, показывали людям небо в телескоп. И люди мне говорят, что ты небо такое светлое, я начинаю ворчать, вот это Москва, это засветка, какой ужас. Мне говорят, почему оно только на севере, почему на юге нету засветки? Это снимок сделан моей женой, у нее iPhone. Поэтому тут действительность немножко приукрашена. Это вот глазами вот не так было. Но все равно это было очень величественное и в чем-то страшное зрелище, потому что полярное сияние под звенигородом, а, ну, это признак чего-то э, чего исключительного. Э, но полярное сияние, ладно, хорошо, красиво. Да, это полоса, она потом прошла над нами, и оно потом из северного сияния стало южным сиянием, потому что оно еще и на юге было долгое время. Так вот, что может произойти, если у вас электрический ток рождается там, где его не должно быть? Известнейшее событие – март 1890, 1989 года. Квебек, Канада, из-за солнечной вспышки и последующего связанного с ней коронального выброса массы, произошла магнитная буря, из-за которой горели трансформаторы. Горели как видите, в самом натуральном смысле этого слова. Но это Америка, Канада, у нас тоже были последствия, но, правда, другие. Отмечены были в это время перебои в работе железнодорожных светофоров, что, в общем, тоже довольно неприятно. Ну и, вот видите, тоже, в общем, не только север был затронут, вот Кировская область, вот... В Чувашии, в Нижегородской области, совсем рядом с Казани, в Свердловской области наблюдались перебои. И понятно, что э, вот это э, характеризует суть нашей подверженности всем этим рискам. Когда говорят трансформаторы, ладно, там был большой ток. Но вот здесь большого тока не было. Но он затронул очень чувствительную область. Светофоры на железных дорогах и ущерб мог бы быть достаточно большим, там так счастливо совпало, вместо зеленого включался красный. А могло быть наоборот. То есть воздействие само по себе небольшое, но из-за нашей привязанности к технологиям оно оказывается существенным. Существуют и другие примеры подобных воздействий, но вот совсем недавний, это февраль 2022 года, когда Илон Маск потерял свежезапущенные спутники, э, излучение солнечной вспышки разогрело земную атмосферу, она вспухла. И спутники, вместо того, чтобы оказаться почти в безвоздушном пространстве, летали все еще в довольно плотном атмосферном газе и тормозились от него и падали. И это э, вызывает у нас вопрос, э, а вот э, ну, например, события Кэрриттона или события 1989 года. Это максимум того, на что способно Солнце. Или мы должны опасаться каких-то более серьезных катастроф. Почему у нас такой вопрос возникает? Ну, вот как и с метеоритами. Да? Чем мельче метеорит, чем чаще такие события происходят. Тем, чем крупнее метеорит, тем они реже падают. солнечными вспышками то же самое. Вот это вот, вот тут другие единицы, 1032 степени Р, это... Конец вот этой линии – это то, что мы на Солнце до сих пор фиксировали. Более энергетичных вспышек мы не видели, но мы очень мало наблюдаем за Солнцем по времени. Фактически у нас возможность фиксировать вспышки появилась 1 сентября 1859 года. Не могут ли на Солнце происходить более мощные вспышки, но не раз в 100 лет, а, например, раз в 400 лет? Мы бы этого точно не увидели. У нас есть два способа, два способа это отслеживать. Во-первых, мы можем следить, как со временем меняется содержание радиоактивного изотопа углерода. Вот у нас есть в атмосфере азот, азот-14. Под воздействием частиц высоких энергий, в том числе рождающихся в результате солнечной активности, Азот-14 превращается в радиоактивный изотоп углерода, углерод-14, а углерод накапливается, в, например, в древесных стволах. У нас есть деревья, которые живут очень долго, как, например, вот хриптомерия японская. И на срезах можно считать годовые кольца и определять, в какой год было повышенное содержание радиоактивного углерода, углерода-14. И вот разнообразные данные указывают, что какой-то катаклизм, Произошел в районе 780 года. Содержание радиоактивного углерода резко подскочило в это время, и если это было событие, связанное с солнечной активностью, то оно может указывать на вспышку с энергией примерно в 100 тысяч раз больше, чем самые мощные солнечные вспышки, происходящие в наше время. Правда, тут это не единственная интерпретация. Другие люди говорят, что это не была солнечная вспышка, это было какое-то внешнее событие. Но тем не менее, возможность такая существует. Но ну, это вот, конечно, не криптомерия и просто чтобы показать, как это все выглядит. Есть другой способ. Мы не можем долго наблюдать за Солнцем, но мы можем наблюдать за большим количеством других звезд, которые на Солнце похожи. И если мы на других звездах, которые похожи на Солнце, увидим очень мощные вспышки, это будет нам указание на то, что и Солнце что-то похожее может поражать. Не так давно работал специализированный космический телескоп, который назывался Кеплер. В его задачу вообще-то входил поиск экзопланет, планет у других звезд, которые затмевают свои звезды. То есть вот планета проходит по диску звезды, мы... Видеть это событие, конечно, не можем, но мы видим, как в этот момент блеск звезды уменьшается. И вот задача телескопа Кеплера состояла в том, что он следил за очень большим количеством звезд и отслеживал у них вот такие вот колебания блеска. И выявлял среди них те, которые могут быть связаны с затмениями экзопланет. Но помимо этих затмений на некоторых звездах телескоп Кеплер увидел вот такие вот резкие выбросы. То есть вот блеск у звезды есть потом тут вот, подскочил э, довольно сильно и очень быстро упал. Вот так выглядят со стороны солнечные вспышки. Или явление, которое похоже на очень мощные солнечные вспышки. Э, и вот в 2012 году была опубликована работа авторы которые утверждают, что они на э, 148 звездах солнечного типа обнаружили э, больше 350 сверх вспышек с энергиями до 10 в 29 степени джоулей. И если это пересчитать на Солнце, то получается, что сверхвспышки на Солнце должны происходить примерно раз в 800 тысяч лет. Это довольно страшновато, потому что есть расчеты, показывающие, во что бы нам сегодня обошлось событие Теллингтона. То есть, еще раз, они не влияют очень сильно на людей но они повлияют на наше оборудование. В 1859 году это были телеграфные аппараты. Что это будет сейчас? А сейчас это будет все. И э, там числа получаются по ущербу какие-то страшные триллионы долларов. Э, и, конечно, если предыдущая вспышка была в 780 году, то мы можем уже вот ожидать, что что-то такое случится. Но тут, правда, опять есть... Обязательно какое-нибудь «но». А, что называть звездами солнечного типа? А, вот, до какой степени звезда должна быть похожа на Солнце, чтобы вот эти ее наблюдения имели к Солнцу какое-то отношение? Тут пока тоже общего ответа нет, а, но есть некие сведения о том, что среди вот таких солнцеподобных звезд наше Солнце все-таки отличается пониженным уровнем активности. Почему-то э, вот на этой картинке показаны колебания яркости. Наверху солнышко, а на двух нижних графиках э, две другие звезды, типа похожие на Солнце. И вот э, среди э, своих подруг Солнце отличается существенно меньшей переменностью блеска, что э, указывает, возможно, на его почему-то э, меньшую активность. Ну и, наконец, о более долговременной переменности солнечной открытая Она была случайно, открыта она была в середине XIX века Генрихом Швадом, любителем астрономии, который искал планету-вулкан, планету, которая обращается вокруг Солнца ближе Меркурия. Планет он так не обнаружил, но э, по ходу своих очень длительных наблюдений он в том числе видел и солнечные пятна, и обнаружил, что их количество меняется в период, примерно 10 лет. Э, далее оказалось, что эти изменения по наблюдениям солнечных пятен можно проследить на сотни лет назад. Э, выяснилось, что такую же периодичность мы можем обнаружить и в возмущениях магнитного поля Земли, и в наблюдениях полярных сияний, Полярное сияние – это не просто э, наиболее, одно из наиболее красивых проявлений солнечной активности. Это проявление, которое оставляет свет в летописях. И его можно отслеживать на э, большие времена. Ну и вот что получается. Получается, что у нас э, количество солнечных пятен – это та величина, которую мы можем прослеживать на большие интервалы времени. Количество солнечных пятен меняется с, с интервалом примерно 11 лет. Сначала их на Солнце нет, потом они начинают появляться, появляются сначала на высоких широтах, плюс-минус 30 градусов, потом потихонечку появляются все ближе-ближе-ближе к экватору и снова исчезают. Потом снова появляются на больших широтах. И вот получается такая картинка, получившая название бабочки Маунтера. А здесь на нижней графике уже просто отложено количество солнечных пятен, зависимости от времени. Вот видно, что есть периоды, когда количество солнечных пятен максимально, есть периоды, когда их очень мало. Мы живем сейчас в эпоху подъема 25-го цикла солнечной активности. Вот 24-й – это то, что было до этого, предыдущий цикл. Вот сейчас потихонечку развивается 25-й цикл, и развивается он хорошо и бодро. Оранжевая линия ⁇ это предсказание активности 25-го цикла, а фиолетовая и черная ⁇ это то, что происходит на самом деле. То есть он уже довольно существенно предсказание превосходит, но ну, и полярное сияние под Москвой – это как бы такой значок того, что это действительно возможно. То есть мы можем пытаться предсказывать особенно сильное проявление солнечной активности, опираясь еще вот на такую достаточно простую вещь, как 11-летний цикл. То есть есть времена, когда мы вспышек должны опасаться, и есть времена, когда мы их опасаться не должны. Правда, тут не все однозначно, как обычно. Вот на этой картинке показано для нескольких последних максимумов. Красным цветом здесь показаны особенно мощные и частые вспышки. То есть периоды, когда много вспышек происходили за короткий интервал времени, Но ну и видно, что Такие периоды бывают и на эпохе спада солнечной активности, то есть вспышек в целом становится меньше, но это не означает, что среди них не могут попадаться очень мощные вспышки. Поэтому, конечно, нам хочется и больше знать о том, что происходит на Солнце, и о том, как нам предсказывать эти события. Ну и последний слайд, предпоследний слайд, это зависимость... Солнечная, связь солнечной активности и климата. На эту связь, возможно, обратил внимание Герши в 1801 году, каким остроумным способом он сопоставлял количество солнечных пятен с ценами на пшеницу. И обнаружил, что они между собой связаны, но природа этой связи в общем, до сих пор не очень понятна, но тут есть еще более занятный занятное совпадение. Вот если мы прослеживаем солнечную активность далекое прошлое, сначала по солнечным пятнам, потом по содержанию радиоактивного углерода, мы видим, что в районе 1600 года, с центром на 1600 год, у нас есть вот такой очень глубокий минимум солнечной активности. Он со своими максимумами, но вот видите, такой гигантский провал вплоть до 1200 года – и это время, которое совпало с так называемым малым ледниковым периодом. Когда в Европе были очень холодные зимы, когда замерзала темза и на льду устраивали ярмарки. 1600-е годы, начало 17 -го века, это голодные годы в России, из-за которых началась смута. И, конечно, возникает искушение связать это все с солнечной активностью, но вот эта связь пока непонятна. Я на этом остановлюсь. Я э, поставлю за флагом э, внешние факторы. Там, в общем, ничего особо интересного нету. Но вот об интересном э, расскажет Парис. Спасибо. Спасибо большое. Аплодирую нашему спикеру. Если у нас есть, чтобы было комфортнее отвечать на вопросы, я надеюсь, у вас появились вопросы. А, пока, да, можете поднимать руки, а я задам свой вопрос. Все-таки меня очень волнует. Такая ситуация, да, мы в Подказании тоже видели это сияние. Все-таки с чем это связано, почему так далеко от полюса мы наблюдали сияние? Вы знаете, я сам не являюсь специалистом в этих вопросах, я могу только повторить то, что говорят более в этом разбирающиеся люди. Вот такое сильное южное распространение полярных сияний, оно вообще говоря, не обязательно говорит о каких-то э, каких необычных мощных проявлениях солнечной активности. Э, заряженные частицы, которые сначала ударяются о внешнюю часть э, э, магнитного поля Земли, потом проделывают достаточно сложную эволюцию. Они залетают обратно, э, залетают по противоположную сторону Земли в магнитный хвост, потом возвращаются обратно к Земле. И э, геометрия вот этих всех движений, она довольно сложная. И э, то, что э, высыпание произошло на э, небольших, относительно широках, это может быть просто э, случайным стечением обстоятельств. То есть вот то, что усиливаются полярные сияния, это связано с тем, что э, о землю ударил корональный выброс массы. Но вот насколько далеко на юг пойдет, это не обязательно связано с силой этого выброса. Тут есть еще некие случайные факторы, которые могут просто сложиться и дать нам вот такую позицию. Надеемся, да, что это не опасно было. Это не опасно, но мы, мы здесь сидим. Да? Все у нас хорошо. То есть это уже а закончилось в любом случае. Женя, неплохо. Вопросы, друзья? Пожалуйста. Добрый день. Спасибо за лекцию. А, что если времени на ну, столкновение с Землей космических сил, что если времени на изменение орбиты уже не остается, ну, совсем ну, не исчисляется, например, столкновение, что вот прямо сейчас наша цивилизация может противопоставить э, космическому телу, угрожающему, э, какого размера это тело максимально может быть, с чем мы еще способны бороться, и какое у нас минимальное время, время реакции? На, Для того, чтобы воздействовать вот так, как я описал, вот удар это не единственный способ, там есть разные варианты, как придать астероиду импульс и немножечко его увести с орбиты, но это все нужно делать за несколько десятилетий. Почему установлен вот этот предел 140 метров? Потому что это Проблема, падение такого тела проблема, которую можно решить эвакуацией. То есть, если вот мы узнали, что такое тело летит и через месяц упадет на землю, мы сделать ничего не можем. Но мы можем э, посчитать место падения и людей оттуда убрать. Э, ну, вот насчет более крупных тел, по-моему, кто-то из руководителей НАСА даже такое сказал, его спросили: а вот если мы узнаем, что через месяц на Землю упадет километровый астероид, что делать? Он сказал молиться. Это будет самый действенный способ. Ну вот Я не знаю, смотрели вы кто-то фильм «Не смотрите вверх». Там обыгрывается эта ситуация, и в реальности вот именно с этой стороны там все... С точки зрения времени, обнаружения, то, что примерно за полгода мы узнаем о грозящей нам столкновении с кометой, это показано правильно. Но вот различные расчеты и тренинги показывают, что сделать из за это время мы ничего не успеем. Поэтому все программы нацелены на то, чтобы контролировать ситуацию заблаговременно, чтобы не за месяц узнавать о таких телах, а именно о за десятилетия. И в отношении километровых астероидов эта проблема решена нам не угрожает, то есть не будет угрожать астероид километрового размера за месяц до столкновения. Вот если посмотреть график, как меняется количество открытых астероидов в зависимости от времени, и там видно, что новые телескопы, новые технологии, а количество километровых астероидов в околоземной области не увеличивается. Они все уже открыты. Так, еще вопросы? Здравствуйте, большое спасибо вам за ваши лекции, которые вы тут проводите. Вы упомянули, что спутники Илона Маска могут помешать телескопу Веры Рубин, да? а почему? Вообще идеология вот этих проектов телескопа Веры Рубин она состоит в том, что сначала делается как бы мастер снимок неба, а потом раз за разом телескоп это небо проходит и смотрит, что изменилось искать переменные звезды, вспыхивающие звезды, астероиды. Вот все то, что вспыхивает или движется. Но если там будут летать тысячи спутников, меняться будет все время. И это будет совершенно пустой сигнал. То есть телескоп будет на эти изменения реагировать, но это никакой науки не будет иметь отношения. И сейчас появляются разные работы по исследованию этой проблемы. Кто-то говорит, мы орбиты все знаем этих спутников, то есть это не случайные тела мы их просто вычтем элементарно. Другие люди говорят, нет, это будет очень большой труд, и он, в общем, задавит возможность сделать что-то полезное. Ну вот сейчас эта проблема обсуждается, решается, но теоретический риск такой существует, и Международный астрономический союз им озабочен. Спасибо большое. Юлия Шеводова. Спасибо вам за лекцию. У меня появился один вопрос. А вот при вспышке тогда еще произошел сбой телеграфных аппаратов, из-за этого произошла вспышка магнитного магнит пол. Может ли повлиять на силу вспышки э, то, что э электрооборудование стало намного больше? Нет, э, сила вспышки определяется тем, что вылетело Солнце. То есть вот вылетело вещество э, из Солнца. Там просто есть еще такое предположение, что вот такие вспышки, как э, не вспышки, такие события, как события Кэрингтона, они происходят в тех случаях, когда два корональных выброса массы случаются в одном направлении и через небольшой интервал э, друг после друга. То есть первый как бы прочищает дорогу, а второй уже летит свободно, бодро и весело. Вот, э, через 18 часов начались все эти безобразия на Земле. Это очень мало. Обычно проходит где-то пару суток. И вот то, что так быстро воздействие от Солнца долетело, говорит о том, что там была прочищена дорога. Но э, от оборудования нашего ничего не зависит. То есть это все идет снаружи. Спасибо большое. Там еще вопрос. за а мы можем, ну, спасибо за лекцию, Мы можем как-то, ну вот у нас есть оборудование, которое, ну это, наверное, не по вам но все же. Вот, допустим, поезда, это оборудование, можно ли как-то эту электрику заменить на более какие-то другие вещи, например, ну вот первое, что мне пришло в голову, это на гидравлику, да. То есть у нас же поезда, это точные, как бы они, вот, время есть, он приедет. И вот они точно идут в точное время, мы можем как-то это сделать, эту систему заменить на что-то другое, или эта проблема настолько не важна, что в целом никто это решать не хочет, ну не собирается, в принципе. Ну, вообще, конечно, я тут затрудняюсь сказать, как именно можно было бы организовать безопасную вот эту сигнализацию же дорожную. Ну, семафор, да, кто да -да -да. еще помнит, что это, это, когда вот просто рука такая поднимается, опускается. Или там передача жезла на станциях. Но что я хочу сказать. Вот были большие неприятности в 1989 году. С тех пор, вот вы видели, я список показывал, уже таких серьезных проблем не было. То есть, есть надежда, что как-то научились это дело купировать. Вспышки-то были с тех пор мощные, и выбросы корональные были направлены на Землю. А вот уже таких серьезных последствий, как в 1989 году, не было, наверное, как-то научились справляться с Еще второй вопрос можно? Я же правильно понимаю, что мы только за 8 минут это узнаем? Ну то есть За 8 минут узнаем о чем? Ну, о том, что на Солнце что-то произошло. Мы узнаем через 8 минут. Ну то есть, да, через 8 минут. Ну, собственно говоря, да. Ну, вот, да, проблема состоит в том, что конкретно что-то прогнозировать мы не умеем. То есть вот посмотреть на какое-то место на солнце и сказать, так, здесь завтра будет вспышка. Мы этого не умеем сделать. Мы знаем, что есть, допустим, активная область, идет большое пятно, значит, с хорошей вероятностью там может что-то произойти, и к этому можно готовиться. Но вот конкретных прогнозов пока нет. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Скажите, при прогнозировании орбит астероидов учитывается возможность столкновения с другими более мелкими телами по меньше, чем 140 метров да, и изменением орбиты в Нет, это на интересующих нас масштабах времени крайне маловероятное событие. И его учесть невозможно, потому что мелочь мы просто не видим, но, наверное, и не нужно. Еще вопрос от у этой девушки был. — Добрый день. Спасибо за лекцию. И все-таки надо ли, вот ваше мнение, да, возвращать в школьную программу предмет астрономия И должны ли туда вводиться какие-то новые факты, новые, новые информации в учебнике? — Вы знаете, у меня нет ответа на этот вопрос. и Я думаю, что решать его все-таки... Должны, ну, по крайней мере, не только астрономы, потому что это же э, как-то нужно ввязывать со всей школьной программой, и со всей нагрузкой, и э, со всякими педагогическими нюансами. Я, э, можно сказать, в какой-то степени жертва, э, потому что, ну, так э, сложилась жизнь, что с последствиями отсутствия астрономии, с последствиями плохого преподавания астрономии разбираться приходится потом нам. Потому что это нам звонят и спрашивают, почему два огня над выборами сработала ПВО. Да. Вот. Но как решить эту проблему, я не знаю. Дело в том, что э, вот как астрономия была возвращена в школы э, несколько лет назад, но это же тоже как бы это, слезы. Астрономию вернули э, в школы, учителей нет. Учителей. Э, и процесс, как должно происходить. Сначала вырабатывается концепция. Чем вы хотите? Потом под эту концепцию вырабатывается конкретная программа. Потом под эту программу пишутся учебники. У нас сначала были написаны учебники, потом была разработана программа и в последнюю очередь была сделана концепция. Ну и, ну и ничего не вышло. Так что не, не знаю. Система образования – это очень, конечно, дискуссионный вопрос. Да, но вот что я могу точно сказать, что вот сейчас издать закон – вернуть астрономию в школы, это никакой проблемы не решит. Хочется вернуться к опасности, да, а вот что касается межзвездных объектов, траектории которой нам неизвестно про их опасность. А, да. Но это вот тот проект в кустах, который у меня остался не раскрытым. Мы знаем совершенно, то есть мы раньше были в этом совершенно уверены, что межзвездное вещество пролетает через Солнечную систему. Теперь у нас есть как минимум два конкретных примера — это комета Борисова и астероид ому Это объекты, которые вот в последние годы были зафиксированы, объекты межзвезды. И э, они тоже могут падать на Землю, они тоже могут э, причинять какие-то разрушения, причем э, в среднем у них скорости могут быть выше, и поэтому разрушения, соответственно, будут больше. Но э, Вероятность такого столкновения существенно меньше. И я думаю, что она настолько мала, что этой проблемой можно не заморачиваться. То есть это как здоровый образ жизни, его надо где-то остановить. Вот, это вот, вот эти страхи и меры противодействия, они не могут быть всеобъемлющими. То есть про какие-то опасности мы должны сказать, ладно, прилетит... Мы сожжем этот мост, когда подойдем к нему. Спасибо. Там, по-моему, был еще вопрос, нет? Если нет, то еще задам такой вопрос. Опасен ли космический мусор для нас? Любой мусор опасен. И космический мусор опасен тоже. То есть это... Но это опасность не для Земли, потому что большая часть всех этих обломков все-таки сгорает в атмосфере что-то долетает до Земли, иногда достаточно крупные фрагменты, но эта проблема уж точно не глобальная и поэтому ну, это вот тоже случай, на который приходится закрывать глаза. Но наличие его в космосе это серьезная проблема для наших космических аппаратов, а мы от космических аппаратов, опять же, зависим все сильнее. И то обстоятельство, что вокруг Земли летает сейчас 8000 тонн металлолома, вот ну, это, конечно, пока еще, если вы смотрели фильм Гравитация, пока еще не так. Но там просто вот летали, эти обломки уничтожали вообще все на своем пути. Ну вот пока не так. Но мы, вообще общем, идем в ту сторону. Спасибо. А завершить хотелось бы эту историю вот опросом, который в целом проводился здесь связи с десятилетием падения Челябинского метеорита. Они, собственно, спрашивали у россиян, насколько они считают то, что опасен для нас космос или не опасен. Да? И вот большинство россиян все-таки считают падение астероидов, комет и метеоритов на Землю чем-то нереальным. 63% так ответили. Вы, наверное, тоже согласны с ними? Но когда россияне так говорят, где-то в Челябинском музее плачет один метеорит. А, ну, как можно сказать, что это нереально? Если 1908 год, это было не так уж давно, и 2013 год, это было не так уж давно, то есть, ну, ну падает что-то, ну, точно у нас, можно сказать, на глазах падает. А, Но ну, вот, еще раз повторю, это такая проблема, что опасность... Большая, жутко большая. То есть в самом экстремальном своем виде это судьба всей нашей цивилизации. Вероятность ее, ее реализации очень маленькая. Что с этим делать, я не знаю. Спасибо большое за лекцию. Давайте поаплодируем нашему инспектору.